всем привет сегодня начинаем готовить кузов прошла ровно неделя как я его отгрунтовал нет извиняюсь, 6 дней прошло 6 он у меня днем жил на улице ночью в боксе померяем толщины какие у нас получились на грунте 180 190 Сто семьдесят, двести, двести тридцать, сто семьдесят, сто пятьдесят пять, сто пятнадцать, сто сорок три, 70. Ну, то есть, берем такую среднюю, 160, да? То есть, там-сям 160, из которых я где-то 40-50 снимаю точно. А сейчас идем дальше, померяем капот у нас тут отстаивается. Двери 220. Ну, капот я наливал, потому что тут надо было налить. Тут шпатлевка у нас. 390. Двери ровные. 170. 140. Это лежа наливалась. 150. То есть толщина в принципе одинаковая для тех, кто говорит. Ты почему двери не кладешь или там не вешаешь когда, а разницы никакой. Если вы работаете нормально, правильным разведенным грунтом, у вас что лежа, что вертикально, толщина будет одинакова при одинаковом нанесении. Понятно, что на лежащую дверь легче налить толстый слой, но толщина слоя должна быть ну, рекомендована одинаковой, да, там в районе 60-70 микрон за проход, не больше, потому что хреново сохнет слой. Где-то тут у меня на какой-то двери не помню, какой-то двери в этой зоне подшпутлеваны. Или тут, или там. По-моему, тут. А сейчас мы не увидим. Да, тут. Тут были царапки такие, в металл уходящие. Эти у меня двери. Почему на вертолетах? Потому что рамка сгнившая. А там с передней части, с той стороны герметик я срезал. Двери отгрунтованы вчера. То есть, получается такой разрыв, что двери вчера, а кузов уже шестой день идет, как отгалтован. И сегодня мы будем заниматься подготовкой кузова к окраске. Красить я его сегодня физически не успею. То есть, это невозможно, в принципе, и подготовить, и открасить кузов. Именно, чтобы качественно все сделать, потому что подготовки, допустим, тут час с этой стороны. Ну, пускай полтора, полтора с этой стороны. Потом расклеиваемся, вытираемся, обдуваемся, кучу раз обезжириваемся, переезжаем в камеру. И начинается. Заклеиваемся, все дырочки затыкаем, отверстия, пробки, подкрылки, конты, арки, под фонарями. Тут все, что не красится, все надо запечатать и убрать. Поэтому за один день откраситься нереально. Тут даже подготовиться, и клеится нормально, уходит целый день примерно. У нас тут обновление пришло. Я знаю, что это, но сейчас и вам покажу. А потом дальше, если вещь годная, действительно хорошая, у нас с организатором всего этого дела был телефонный разговор, в котором как бы. Ну этот человек сам инициировал. А, ух ты, какой красивый. Сам инициировал это дело, говорит, ну попробуешь, пощупаешь. Для нашего украинского рынка делается толщина меры. Если все понравится. Я, говорит, готов для твоих подписчиков дать скидку. Ах ты, какой, а? Ты красивый какой. Так. тек. Ага, он сразу включен. А давайте без всяких, пока тут чухаем, без всяких изменений. Померяем, я его не настраиваю. Короче, я понял, надо почитать инструкцию. Почитать инструкцию. Угу, все, значит настроен. 150, 214, 177. Интересные приборчики, они есть на нашем, на нашем украинском рынке делается для нашего рынка обязательно в общем я ознакомлю с инструкцией настрою его пощупаю и допустим там дальше видео покажем сравним с немецкими сравним с тари который для россии делается в общем есть чем сравнить разные толщиномеры есть и поглядим что эта вещь из себя представляет если вдруг все хорошо, я оставлю ссылку на магазин. Чтобы погнали кузов чухать. Все обработано 320 400 600 и остался финишный этап это суперфайн градация плюс-минус 600 800 от производителя зависит дорабатываю торцы уголки краешки можно в принципе и по плоскости пройти если есть какие-то увидели косички здесь тер 400 кой потому что суперфайном ее легко перебить и даже если где-то что-то пропустили в самом уголочке, не перебили, э, при покраске этого не будет видно. То есть никто просто не заметит этого. А если перебивать 320-ки, потом очень сложно перебить. И обязательно надо перебить риск от 320. Поэтому 400 тут, если грунт лежит нормально, конечно, не коржами какими-то, то, э, то 400-ка элементарно выбивает э, шагрень на грунте мелкую эту. И перебить 400-ку потом очень легко... Супер Можно даже серым брайтом пройти и листочку чуть-чуть поджать, подмять. В принципе, это финиш идет уже полностью под окрас. Только в районе дверных петель пройду серым брайтом промотую под покраску дверные петли. Примерно ушло у меня на каждый проем по полтора часа. Не так долго время занимает наружная плоскость, как долго время занимает вот эти все терочки, протерочки, порошки. Все же вручную чешется. Вот там время уходит серьезно. Продолжаем дальше. Переехали мы к камере, к покрасочной. Здесь сейчас еще раз обдувается все. Пленки все посняты. Все обдувается, обезжиривается. Антисиликоном, сольвентным заклеиваются проемы, кроме водительского, заклеиваются стекла, подготавливаются к заклейке подкрылки, можно в принципе завернуть уже лабаш бумагой, то есть все сейчас делается бумагой, потом я переезжаю в камеру и там накидываю пленку и закрываю арки и водительскую дверь. В камере клеится, блин, сейчас душно, жарко, реально все закрыто и буквально за полчаса ты умирать начинаешь просто в ней. А от того, что я заклею здесь некоторые части, ну, я перед заездом еще раз обдуваюсь, заезжаю в камеру, доклеиваю, все равно еще раз обдуваться, липкой салфеткой протираться, еще раз, два раза еще обезжириваться. Поэтому мне как-то проще это делать здесь. Ты как-то и попросторно, что ли, не знаю. В общем, поехали, обезжириваться и клеиться. По времени уже по второго я толком ни хрена не сделал. Ну, вот так я заклеился. Позапечатывался, подгрунтовался. сейчас остается обдуться липкой салфеткой протереться то есть все обезжирено как положено и можно начинать краситься вот так завернуты конты тут все помыто продут еще раз чтобы можно было прокрасить это единственное чего я не замотал надо сейчас или вот сюда я спрячу пимпочку О. все дырки которые крупные запечатаны завернуты карманы вот так завернуты здесь так крыша по ребру крыши как она приходит уходит ну, здесь то же самое мы готовы к открасу начал я процесс откраски ну собственно процесс откраски начал и закончил два с половиной слоя серебро кроет замечательно поставил я себе значит на приток фазовый регулятор оборотов частотник Уменьшил обороты в половину а, Да, слабее уходит опыл а, Смоченным был пол Мусора на базе не видно Посмотрим, что будет на лаке Фильтра тоже пролил водой Не успеваю просто заняться утяжным каналом Тупо нету времени Чуть-чуть а, похолодало Лето у нас какое-то странное а, Базу хорошо просушивал все высохло нормально. Сейчас посмотрим, что у нас будет происходить на лачке. Обороты уменьшены, ну, где-то в половину, да, от того, что было. Поглядим. Лачица Сагола 46200 Extreme. Все никак не дождусь, когда мне ВСК приедет. А лак МЦ 500 Леклер ХС двухслойник. Все, оплачивался я. Ну что скажу, в общем и в целом, регулировка оборотов это, конечно, тема. Мусор присутствует в незначительных количествах, и он не крупный. Крылья передние вообще в идеале. На этом вот я вижу одну мусорину. Понятно, что она потом, когда все встанет, лак чуть-чуть сядет. Может быть еще что-то там мелкое откроется. Это крово вообще чистая. Тут батон чистый. То есть эта сторона чище почему-то чем-то, не знаю. Ну, хорошо. Надо доделывать полноценный увел вентиляции вытяжной. Чтобы мы не запаривались с мусором. Ну, по крайней мере, бреве нет, слава богу. С пола ничего не вкрутило. Сейчас. Поток выходил не в два раза медленнее, а в три раза медленнее. Реально туманчик такой витающий, летающий, потихоньку уходящий был. Торцы, углы, конты, канавы, петли. Все пролачено, спокойно расклеится. Это я уже заклеился так с запасом, потому что тут бампер закрывает аж под петлю. Ну, то есть Сейчас, до того момента, до которого заклеено все пролачено. И потом будет завернуто наоборот. Все, что сейчас заклеено, будет обработано. Ну, только арки разве что вообще полностью будет обработаны. Ну, вот, собственно, и все с кузовом. С кузовком закончили. Теперь постепенно. Завтра вряд ли буду красить на весуху. Начну послезавтра. Потому что я тупанул. Не... Заказал не тот пигмент, короче, когда был на складе, ошибся. И у меня просто не хватит, чтобы развестись объемно покраску именно серебра 393. Небольшой срыв вокруг э, поворотника. Хоть он и заклеен, но все равно срывчик пошел видать, перегрузил. Ну-то не страшно, это подпилился. И где-то тут на торце я только что проходил. Ага, и вот на торце броня потекла, но это все запиливается, это не проблема. Главное на плоскостях нигде ничего не потекло, на углах таких поворотных карманах все вроде бы даже и, и хорошо. лючок, лючок, лючок чистый без потеков. у лючков есть проблема, у них за счет малой площади этой и большого очень торца периметр натекает, бывает такая проблемка натекай ну тут ничего ничего меня все устраивает mm -hmm. все хорошо все на этом все сейчас пощупаем прошло минут 7 где-то я лак пока пистолет помыл алочок уже схватился Хотя в помещении температура где-то в районе 20, вот так вот, 19-20 градусов. То есть не жарко, не так, как было, что вообще фух-фух-фух, прямо жарище прет. Ну лак, как ни странно, я думал, он будет дольше сухать. Он сохнет вполне предсказуемо и нормально. Но тут пожирнее налито. Где нормально налито, там хорошо. Тут, получается, я проходил сначала низ, все торцы, а потом еще когда сверху наливал, он еще раз сюда попадает. Вот, все, закончили с кузовом Пусть сохнет, кузов можно будет потихоньку собирать Накидывать Всякую всячину а пока будем заниматься навесухой Всем пока